Вторая карта этого гранд-финала Дорогие друзья, похороночка начинает в обороне Намба 1 атакуют и киска вписка Вырубает вип-персону, пистолетка сразу идет Как-то куда-то не по тем рельсам У команды Намба 1 Киска вписка вырубает еще одного соперника И пистолетка моментально остановит Остается, простите За похороночкой 1-3-3-7 Такие вот пирожочки в общем, первую карту, со счетом 16, сколько? 16-6, да, по-моему, или... Ш... Да, 16-6. Выиграла команда похороночка, это была карта Мираж А плюс Мидл. И если сейчас команда Number One сумеют выиграть карту Тускан, то мы с вами отправимся смотреть третью карту, решающую карту в этом противостоянии, которой также будет карта Мираж, но уже без МИДА, то есть только А. Если... Команда похороночка выиграет То это будет просто похороночка Для команды Number One И третьей карты автоматически не будет Но начало пока для коллектива Похороночка, ну, сверххорошее Во-первых, они начали в сильной стороне Во-вторых, они выиграли пистолетку Это и буст по деньгам, и позиционный буст И, естественно, по Опять же, как ни крути По, по мотивации Тоже буст достаточно неслабенький да? Команды а, будут на подъеме А пока же нет девайсов у игроков атаки и придется играть ну, достаточно Интересный Counter Strike, потому что с глоками Надо что-то всегда придумывать Просто так открываться с глоком на М-ку тяжело Да, конечно, можно делать какие-то фраги О, как раз, кстати говоря, вот такие фраги и можно делать Но киска-вписка не подпускает соперника к М-ке К чудодейственной И поэтому у нас на табло все-таки 3-0 Без вариантов пока что Зрителям, которые сейчас находятся на прямой трансляции, я, конечно же, желаю приятного просмотра. Ну, а командам, которые сейчас будут играть э, вторую карту этого Best of 3 финала, гранд-финала, я, конечно, желаю удачи. И, как говорил в начале трансляции, пусть победит сильнейший и достойнейший. Напоминаю, что за первое место команда забирает э, 4000 рублей, за второе место – полторы. ХДХ, два хедшота на ФАМАСе. И один минус от VIP персоны был. Убил он киску в писку. И, да, прям киску в писку и убил. 4-0. Что-то как-то не собрались пока numbuan. Это, кстати, третий тускан в рамках этого турнира. И что очень интересный факт все три тускана, скорее всего, выбирала похороночка. Почему? Потому что первый тускан, который играли, да, игрались в четвертьфинале. Похороночка против утопия. Второй Тускан игрался вчера в, в финале Нижней Сетки. Там играла Похороночка и Красавица и Чудовище. И сейчас тоже Похороночка играет Тускан. Поэтому я думаю, это не совпадение. И объективно, на самом деле, ребята постоянно пикуют карту Тускан. Потому что она им нравится. Ну и они очень неплохо ее играют, справедливости ради. Это 5-0. Потому что ни один Тускан, который играл Похороночка, на этом турнире проигран не был. Фактически сейчас два девайсных раунда команда Number One уже завалила, и это очень тревожная тенденция, потому что сейчас опять раунд с пистолетами, и как выигрывать раунд с пистолетами, если не удается выигрывать раунды даже на автоматах? Ну, вот вам, пожалуйста, да, киска-вписка, минус Вин Персона, следом минус Грозный, статистика уже 9 к 1, ну, тут как бы жестко, как бы все очень жестко. Напоминаю, что э, в Ютубе запущено голосование в чатике, вы можете проголосовать за команду, которая, по вашему мнению, станет победителем в э, гранд-финале и заберет э, приз за первое место. На данный момент с э, 63% голосов лидирует команда Похороночка. Ну, это и неудивительно, опять же, они первую карту выиграли, поэтому есть вполне себе неплохая вероятность того, что команда действительно выиграет и третьей карты не будет. Ну, может быть, и будет, если команда Number One, например, в обороне покажет нам железобетон. Но если только покажут, правда, да. Пока что Грозный на меду отъехал от рук ХДХ и 137 хп у команды похороночка против VIP-персоны одного. Естественно, это более чем достаточно для победы. Очередной минус от киски вписка. И это 7-0, дорогие друзья. Вопрос назревает вполне себе логичный, на мой взгляд. А команда Number One вообще планирует раунды-то забирать хоть какие-то? При всем уважении, я ни в коем случае не хочу сказать, что кто-то плохо играет, но хотелось бы видеть борьбу, хоть какую-то. Ну, потому что 7-0, ну, это уж прям совсем потрачено, как говорится. А, Дигл и калаш, то есть даже на полноценный бай раунд уже не хватает денег коллективу. Ой, не в ту, ой, не в ту, ой, не в ту сторону, жалкий искописка. хд дает размен один на один с Грозным, поймет ли. Понял, вот понял, где находится Грозный, но стрельба подвела. И ура, ура, дорогие друзья, наконец-то. Да, на восьмом раунде начинается борьба. Восьмой раунд встречи, блин. Нам Буан отдали уже семь раундов и только сейчас взяли первый. А, давайте, поднажмите нам, зрителям... Всем мне, мне комментатору, зрителям, да и вам наверняка хотелось бы, командам я имею в виду, отыграть что-то такое. Вот знаете, что-то что эткое, чтобы прям аж ух, дыхание перехватывало. Ну, конечно, вот с такими раскладами вещей, как сейчас, да, шансов действительно маловато на то, чтобы увидеть третью карту. Духа здесь скорее не будет захватывать Чем будет Но не стоит опять же забегать вперед Потому что оборона здесь действительно сильна И в общем-то Глобально может получиться ситуация Вот сейчас Грозный опять же Опять стоит грозный залипает и выход от вид персоны ну, здесь нужно взять за правило. Когда вы играете 2 на 2, тускан никогда не надо отсюда выходить. Никогда. Разве что только отсюда. Или отсюда должен выйти тиммейт, чекнуть, что на подсадке никого нет, и только после этого можно открываться отсюда. Ну, либо под дымами это делать, потому что игроки обороны быстро сюда доб добираются и быстро подсаживаются. А когда вы открываетесь с малого квадрата, вы соперника не видите, а ваши ноги соперник хорошо видит. Ну и как следствие получается вот такая вот неприятная история. А, когда мне нужно прям дуплетом прибавлять раунды. Я один забыл прибавить, и тут уже второй надо прибавлять. В итоге 9-1. Как бы похороночка, по-моему, готова выписывать похороночку своим соперником. Он будто играет с телефона, и ему позвонили. Радо, а я вот что-то это не помню Вы же уже присутствовали, по-моему Да, да, точно, вы же присутствовали на завершении первой карты Ну, вы видели, да, что ему там, наверное, тоже позвонили Когда он <laughs> в коннекторе пошел чекать соперника, как, у которого ствол из-за из угла торчал Ну, что-то бывает, может быть, интернет плохой Вот видите, он сейчас лагал стоял, грозный то есть ведь действительно, значит, соединение с интернетом оставляет желать лучшего. Фишечные моменталочки такие хорошие, под которые киска-вписка сейчас открывается и сразу ловит в бубен. Вот так вот. Вот такие замечательные моменталочки у нас накидываются, которые нифига никого не слепят. ХД перестреливает вип персона Остается один на один с Грозным Ну и Грозный в очередной раз перестреливает своего соперника Счет 9-2 Я еще на Мираже этот факт подметил И сейчас на 100% в нем убедился ХДхе не нужно перестреливаться с Грозным Ну не может ХДХ его перестреливать постоянно Вот он постоянно наоборот проигрывает ему вот эти дуэли Так что тут надо только Киска вписка против Грозного И ХД против вип-персоны Только это дает возможность а, Победить Команде похороночка В противном случае нам One будут навязывать борьбу Я понял ТТ не будут двигаться сегодня Ну теры как-то да Без зуба как-то играют Хотелось бы видеть Какие-то раскидки Какие-то жесткие выходы Ну там вот опять же Под моменталки Игроки обороны например выходят Аркадить своих соперников А игроки атаки Почему-то Которые вообще-то Должны это делать Этим совсем не занимаются То есть глобально Как это должно выглядеть Да там допустим Флешка скотов Дым на мидл, да, и все, пошли от, на отрезанную точку, по сути, перестреливаться два в одного и по красоте Но, как бы, я вообще практически не вижу, чтобы атака гранаты бросала Но они у них есть, они их выбрасывают, вот сейчас флешку кинет на мидл Не кинет, ну и хаешка, кстати, есть, это тоже хорошо вот смотри, была и флешка, и хаешка, и хоть что-нибудь бы он успел бы выкинуть этот вип-персону перед своей гибелью. Ну, вообще, вот флеш на мидл бы хорошо бы сейчас легла-то, ведь соперники коннектор-то поджали. Эх, ладно. 11-2, дорогие друзья. Я пока переписывался, уже 9-2. Очень оперативно Андрюх играют, сверх прям оперативно. Раунды отлетают прям... Один за одним. Успел, конечно, Грозный перед смертью зафигачить полбу киски в писке. Но этот красивый хедшот, к сожалению, останется в памяти только лишь как красивый хедшот. ХДХ вновь не перестреливает Грозного. Причем, как вы видите, Грозный теперь уже даже и девайс ему не нужен. Он вполне себе спокойно из диплом справляется. Здесь поджим от киска в писка. Надо... Не поджимать хотел я сказать Своего оппонента, но решил поджать Окей, решил поджать, получай по щам 11-3, последний раунд Первой половины, еще игры будут Сегодня? А, будут Но только в том случае, если команда Number One выиграет карту Тускан. Если они ее проигрывают, то Больше игр на сегодня не будет Напоминаю, дорогие друзья, завтра в 20.00 По московскому времени я играю на паблике Пацанский паблик ТОП-18+. Обязательно приходите на трансляцию. Когда новый турнир будет, вот это уж не знаю. Это надо у организаторов спрашивать. Опять Грозный ХДХ перестреливает. Я уже не могу просто. Это просто настолько смешно, дорогие друзья. Грозный, может быть, и не перестреливает всегда киску в писку, но почти всегда перестреливает ХДХ. Ну как такое получается? Вот это просто настолько, наверное, хедехе обидно Я бы на его месте, во всяком случае, сгорел бы просто Ну, грозно еще и киску в писку перестрелял Тоже, хоро... кстати говоря, хорошие подоплек, так сказать Для того, чтобы тащить и выигрывать Ну, посмотрим, как похороночка в атаке будут работать Хотелось бы, чтобы было поинтересно Это турнир от горячей соседки абсолютно правильно От них Тут камбэком не пахнет а, Похоже, похоже на то Но, с другой стороны, Number One теперь играет в сильной стороне Поэтому в сильной стране это камбэки давать гораздо проще, чем в слабой Но, правда, похороночка... Ну, ну по стрельбе, опять же, посмотрите просто как вот ХДХ сейчас опять откроется под Грозного и минус пистолетка Минус пистолетка — это минус экономика Минус экономика — это минус парочка раундов И все, как то собственно... У Уноси готовенького. Ну, Грозный отдается под киску в писку. В общем, получилось сейчас то, как я и говорил. Да, ХДХи надо стреляться с персоной А киску... киска в писку должен... Господи, я не могу нормального никнейм читать. А киска в писку должен находить соперника по имени Грозный и перестреливаться с ним. Ну, сейчас так и получилось. Счет 12-4. Пистолетка в кассу атаки. И теперь как раз-таки минус несколько раундов уже с команды Number One. На прошлой карте тоже было 11.4. 4 И yep. еп. Здравствуйте, добрый вечер. Диджей Боб, приветствую вас. Прострел. Мощный прострел. Все жуки, которые сидели в этом ящике, умерли от страха. Ох уж эта популярность. Замучился выходить со стримов директ. Ну что, занятие меда. Я не знаю вообще, зачем Number One разыгрывает подобный раунд. От ретейка, по сути. И.. Черт возьми, вообще, ну, короче, ладно Этот раунд я, пожалуй, оставлю без каких-либо комментариев Потому что проигрывая 12-4 Стакнуться идея хорошая, конечно, в, в какой-то позиции Но все-таки, наверное, не с таким счетом, опять же Или тактика такая Вполне возможно тактика умирать по одному А чем не тактика? Хорошая <з x2> <гружная> тактика Саня, выиграли на турнирах? Ну, когда-то в свое время, да, играл. Какой приз? 4000 рублей за первое место, полторы тысячи рублей за второе, 800 за третье. Грозный минус хд, кисков писка. Пулькой. Одной пулькой уничтожает Грозного и персона один на один со своим визави. Нет девайса, к сожалению, у VIP-персоны это, конечно, немножко осложняет э, вообще, в принципе, ведение этого раунда. Да и позиция, какая-то такая не самая свежая, честно сказать. А если соперник уже бы бомбу поставил, что делать? А почему инфосотка, как говорится, что э, пойдут? Ну, я думаю, дорогие друзья, на вопрос, будет ли камбэк. Только что был получен мощный ответ, я думаю. Александр, как можно с тобой связаться? Э -э -э! Есть в описании, короче говоря, ссылочки на телегу, на контакт. Вот через что угодно. Киска вписка, минус VIP-персона. Грозный. Ну хоть теперь убили в спину кого-то. Ура! Грозный с ХДХ один на один ха за кусти! Господи, спрятался! Спрятался за кустиком просто. 15-4. Вы посмотрите, что они под конец еще делают. Вообще они за кустами прячутся. Это этот, как его? Засада была. Какая жесть! Какая жесть Ну что, 15-4 матч И нет экономики полноценной на последний раунд По всей видимости, последний раунд У вип-персоны нет автомата Сейчас его просто запушат и уничтожат А может и не запушат, а может быть и не уничтожат Ну ладно, короче, скорее всего пуша не будет Да, писка-вписка не решился Атаковать позиции соперников Кстати, правильно сделал, потому что Там его вдвоем бы принимали Но сейчас игроки обороны В общем-то свои позиции не оставили По-прежнему, ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это что ж такое, что это за стрельба вообще? Вообще ни одной пули не попал. Охренеть! 30 патронов и ни одна в цель. Вообще ни одной, это кошмар. Боже мой, что ни раунд, то просто какие-то перлы от ребят. Один убить в спину не может. Второй за кустами нычится сидит. Причем, ну вы просто посмотрите на этот куст со стороны. Он, он за ним пытался спрятаться. Он даже модельку по пояс не закрывает, грубо говоря. Но он пытался за ним спрятаться идея хорошая. И теперь еще 30 патронов в никуда. Киска-вписка минус Грозный. Вип-персона последний. Перестрелка с киской-впиской. И г дорогие мои друзья, 16-5. На этом. Турнир подходит к своему логическому завершению и победителем в нем становится команда Похороночка со счетом 2-0 по картам. 16-6 на Мираже и 16-5 на Тускане. Мои поздравления.